всем привет друзья обзор на посылочку китайскую это пришло у нас написано почему-то что это карлайп но это пришла кнопка старт-стоп я ее тут уже растеребил не посмотрел что это пришло. Поэтому... Вот так вот достаем В пакете больше ничего нет кнопку упакована ну, не сказать что прямо ну, прям хотели хороший отзыв так, ну сейчас я и раздербанную иду дальше. Может быть, я раздербану сейчас и Ну такая втрясная. Вот столько. Так, запакованный пакет. Запаяли, видимо, сами. Знаете, как в Ашане перед входом такие паялки пакетов. Вот, По древной, короче, выщепотливали. Да? Так, так, так, так, так, так, так, так. Вот показался у нас это видимо какое-то реле ну-ка фокус фокус вася не фокусируется какое-то реле поставим 12 вольт на 30 ампер проводочкам Дальше непосредственно у нас, значит, сама кнопочка. Такая она. Но качество говно. вот Отсюда кажется на видео, что нормально. Но вот так вот смотришь, когда вблизи, то очень много видно того, что ну, сделали. А, главное, чтобы продать. Ну, кнопочка вроде бы нажимается. Эта кнопочка поднимается, тыкается. Вот так она выключается. То есть подняли, тык. Выключили. Кнопочка старт-стоп. Ну точнее не стоп, а просто старт. Сделаем ее либо в шестерку, либо в теху я поставлю. Наверное, поставлю в теху, потому что мне нужно. Там.. Короче, замок зажигания плохой надо поставить. Еще на шестерку еще такой закажу. Как поведется. Это комплект проводки. И это релем. Отдал я за это мероприятие все. А, блин, написано 5 баксов, но что-то, наверное, рублей 700, или 400, не помню. Короче, я ну, потом напишу в конце, сколько это стоило где-нибудь в этом месте. Вот. И, соответственно, потом еще выложу, как это работает. Ну, работать оно будет по-любому, не будет работать. Китайцы дадут мне немножко баб. Вот. Такая вот кнопочка. Ссылочка на нее будет в описании. Переходим, покупаем. В принципе, недорого. Самый дешевый дешманский вариант я купил. Так что вот так вот. Так. Да. Проходим по ссылочке в описании. Покупаем. Подписываемся, ставим лайки, дизлайки, пишем, комментируем. Ну, всем удачи, пока!